Двусторонний матрас софт создан специально для ценителей жесткого и упругого спального места. Его высота 19 сантиметров. Основу матраса составляет пена повышенной плотности. Это гарантирует, что со временем Матрас не просядет и прослужит очень долго Благодаря этому слою матрас выдерживает нагрузку до 150 кг на одно спальное место Комфортный слой матраса состоит из латекса, вещества натурального происхождения Благодаря спиралевидной формуле молекул изделия из латекса можно сильно деформировать А потом они принимают свою изначальную форму Заказывайте матрас софт от Деконте